Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня с вами посещаем такую достопримечательность города, что ли. Баскет-холл. Большая арена. Наша команда очень часто занимает призовые места э, в Евролиге, в Еврокубке выступает. Очень хорошая команда. Здесь проходят концерты. Ну и в этом году будет проходить выпускной фестиваль города. Баскетхолл находится на улице Дзержинского, не совсем недалеко от э, мегацентра Красная площадь. вот, пойдем, как он расписание работы, как он работает, как купить абонемент, посмотрим. Фанатский магазин. здесь проходит соревнования соревнования по борьбе спартакиада учащихся 2015 года вот какой он огромный Фанатские сектора, туалет, гардероб, второй ярус. К сожалению, кассы мы не нашли сегодня. Они, наверное, закрыты, так как проходит чемпионат по борьбе. Все-таки мы нашли кассы. Кассы находятся со стороны улицы. Нужно обойти главный вход, получается, с левой стороны. И вот они как бы вниз спускаются, касса работает с 10 утра до 8 вечера. Продажа абонементов по всем вопросам. Вот можно позвонить по телефону по этому. Кассы. А абонементы цена абсолютно разная. Можно купить и за 15 тысяч рублей, центральный сектор, нижний ряд, да, ну, ряды. Можно купить и за 4, за 4, за 3,5 тысячи рублей. А абонемент, но ну, распространяется на 30 игр, примерно где-то порядка 30 игр за сезон. Вот такие вот цены.